Рома, привет! Привет! Спасибо большое, что согласился мне помочь, потому что я вот хочу приготовить много-много рецептов из игры «Моя кофейня», но я ничего не знаю о кофе. Расскажи, пожалуйста, что нужно делать, чтобы приготовить вкусный кофе, и что да. вообще нужно знать? В первую очередь, надо научиться различать арабику и робусту. Это, это что? Это два кофе, которые мы используем, пьем и не понимаем, что мы пьем. Угу. А, существует в мире два вида кофе, которые культируются человеком. Это арабика и робуста. У нас на столе есть два образца, в данном это случае батоней. мы их покажем, да. Угу. Давай сюда. Является одним из самых древнейших видов кофе. От 5 до 15 миллионов лет назад это кофейное дерево появилось. Да ладно? Да, а арабика как вид появилась всего лишь миллион лет назад. Слева находится кофе -робуста. как ты видишь, она имеет немножко такую форму закругленную. Да, нормально, а, меньше, чем арабика. Верно, имеет меньше объем. Угу. А, также а, основное отличие в обжаренном виде, в то, что бороздка в ней, она центральная. Арабика имеет несовершенную форму, угу. она имеет форму а, кривоватую, овальную форму, вытянутую, приплюснутую. А, если мы вот, возьмем два зернышка, мы это увидим. Uh -huh. То есть вот так вот. Также бороздка у нее кривая, она такая немножко вывернутая, но тем самым это и есть основные отличие арабики uh -huh. Этот кофе больше предпочитается человеком, так как он имеет яркие ароматические качества, яркие uh -huh. вкусовые качества Кофе по-самому по себе он больше, чем арабусто Ясно. А Робуста зачем нужна? Робуста нам нужна для того, чтобы э, формировать дополнительный вкус в кофе. Вообще, за что мы любим кофе? За то, что там есть кофеин. В арабике кофеина меньше. Примерно процент полтора 1,5%. В два 2-2,5%. -два то есть а -а -а. в Робусте 2 раза больше кофеина. Тем самым, когда мы пьем э, арабику, нам иногда не хватает того, что вот, не бодрит у нас. Э, да. И хочется выпить еще. Так вот, Робуста, она компенсирует именно то, что не хватает рабусты, в смеси. Угу. И также она позволяет нам давать плотность, вот именно плотность в кофе, мы тоже это очень сильно любим. А что делать, если я хочу кофе не очень горький, более такой красочный, сочный, но в то же время я вот проснуться с утра хочу? Обычно мы и просыпаемся до того, что пьем горьковатый кофе, это кофе робусту, по большей части. Можно их замешивать как-то? Да, поэтому обычно, когда мы пьем кофе, мы их смешиваем. То есть у нас человек не пьет в раздельном виде так как она очень специфичная, угу. имеет горьковатый хлебный такой оттенок и шоколадный, поэтому, когда мы ее пьем, мы хотим как получается еще удовольствие чашки, не просто проснуться. Поэтому, конечно же, мы добавляем большое количество арабики. Ясно. Слушай, а вот откуда ты все знаешь, как научиться быть бариста? Можно быть баристом как в домашних условиях, так и научиться этой профессии. Можно профессию научиться на курсах. Основные направления нашей школы – это, конечно же, обучение основным навыкам, которые должен владеть бариста. Это приготовление кофе, кофейных молочных напитков, это мастер-класс пол это рисование uh -huh. с помощью молочного узоров, орнаментов uh -huh. вот именно в чашке. Это альтернативные способы приготовления. А вот как долго надо как долго? учиться, чтобы стать баристом? Вообще мы обучаем за 16 часов. Ну, Всего лишь? 16, 16, 16 часов. Так как методика построена уже, отработана э, годами, наши ученики выходят впоследствии с курсов уже с хорошей базой. Последствия работают, работают и приносит радость людям, получает большое удовольствие от своей работы, конечно. Кто такой хороший Борис? А? Потому yeah. что иногда, знаешь, приходишь куда-нибудь, у тебе там унылый какой-нибудь, mm -hmm. что-то поставил, намешал, и ты такой, а где радость счастье? Да. В первую очередь Борис должен быть открытым к гостю, он должен Ä, быть профессионалом своего дела ä, Уметь правильно подбирать ä, правильный кофе для, mm -hmm. для своего гостя Так как у, на вкус все товарищей нет, будет вот mm -hmm. разный кофе Вообще э, возраст, к примеру, э, профессии его нет То есть можно стать баристой в 18 лет, а то и в 20 лет Можно и стать в 50-60, то есть нет границ никаких Главное любить кофе и людей Да, верно так, так оно и есть ну и борис хороший должен наверняка знать очень много всего о кофе. Надо знать очень много нюансов, так как э, все детали влияют на качество кофе в конце, то есть в вашей чашке. Когда вы подаете чашку кофе, если ее неправильно приготовить, соответственно, вы можете получить не тот эффект, который ожидаете от вашего кофе. Вообще бариста это, конечно же, в первую очередь человек очень добрый, отзывчивый. Как ты? ты? Ты больше подошел на Бориса. Давай свои руки, я буду рассказывать, О, а ты будешь хочешь... готовить. Хорошо. Это мы сделаем чуть попозже. Хорошо. Спасибо за просмотр. Итак, в этом видео мы научились отличать арабику и рабусту, а в следующем выпуске мы поговорим про помол и способы приготовления. Подпишитесь, чтобы не пропустить.